You're, всем кус, cool, с вами Дэнни, Дэнни Модс, В общем-то, собрал вот такую вот сборочку. Назвал ее что-то Комикс GTA. Вот так вот она выглядит. Скажу сразу, как всегда, целью ее на 120 лайков. Если не наберется, как в предыдущем ролике, я очень огорчен. Вы меня обидели. Или это YouTube меня задушил. В общем, если не наберется, будет продаваться в моем паблике. Дэнни кстати. В этом видосе будут копты тест на коптах также как всегда сделал две версии для слабых и для средних по меркам Сампа. сейчас вы видите версию для средних компов но ну, а перед коптами хочу напомнить что я играю на сервере Ну но в принципе на всех серверах действует мой промокод хэштег дэнни влади и получай всякие плюшечки от машин скинов коинов денег и все тому подобное в общем-то да стим хай вот так вот выглядит кстати версия для слабых компов но постфик все такое 200 мегабайт забыл вкинуть то что у нас есть вот такая вот новая темочка а, также для байта чтобы вы ставили лайки вот лайки наберутся она будет в следующей сборке также мы без все это отдельно все гудбай смотрим копты давай вылази какашка Я ничего не понимаю. Инфаргом ничего не показывает. Может быть, кого-то убил даже, кстати. Кого-то убил. Блядь. Ну, вылез ты турым. Вылез. Не похуй, я тебя схвалю. Схвал. А, он уже отсеялся. Ладно. Так, еще где? Где еще? Еще он начал. Ну и все, Спасибо. Ооо. Это, это как фраг с добиванием. О, вот таких вот надо подобивать. Я руйна я руина. Я руина я руина. Ага. Ну добейся, да добейся, да блять, безрядка. Охуеть. Динамик. Бля, не закончен. Охуй. Похуй вообще по всем, я сейчас потяну как никогда давай еще, еще воля. Давай распросит где еще кого убить? вот ща застрял бедолага мне ну, тоже помочь надо опа, объебал его ой, тут сейчас добыхи ты добыл против нас потом это сразу нас прыгает Тут, тут пробивку нет, потому что это не гетто. Ну вот пробива нет, потому что ну не гетто. Но да, блоккормляем. Ой, так это еще чел. Я понял. Да бля, это ну да надо красиво было бы сейчас. У меня уже тут на карфрагале, блять, пока он залетел дебил ебаный. Ну, фраг оформил, в принципе, все. Так. Ну за дабл джампер, так что сейчас учился. Опа, у меня вот хотя. колокол зарягали, зарягали, это колокол, фраг мой мне похуй. Как же я фашу, как же я фашу? она не они пристреляют, слава Так, пожить, пожить, пожить, пожить. Ну я занеси я Ой, че влезет. Плохой. Так. Как же я фашу, как же я файлю, как же я файлю? Это пиздец ой сейчас будет жесть ой ой ой а и все у меня уже нету да начал стане накиданного ухопа я сдох типа ладно. Я сам не понял как училась чего, сп... чего в спине оказался ну ладно ну что-то еще сейчас будет ой а тут киберспортик на мне это трейхантер Я, конечно запустил три пульки но я кого-то убил Ой, куда выше тут много блять может не, не успел О, вот это я конечно ворвался я такое кривое ну нормально Что за жесткий человек тут бегает так вот так вот это что да было на добиванычек а тут еще чего ой как красиво добить надо с одного спиздили. давай сюда чудик пожалуйста ну умри это пиздец, у меня его стырили. Батья а Ой, я хочу жить У меня 4 хп. Ой, я кого-то убил даже, не понял. Это что, это вообще рандом какой-то флик был. Значит, надо прыгать в канал. Блядь. как красиво. Ой. Опа, -тя. Вот так вот накинули какому-то бонусу. Так, еще вижу челцо. Надо его забрать, пока меня не видят, наверное. Наверное, меня не видят. Вот это я стреляю. меня его уже спиздили. А я успел сбить друг и заюзался. Наркотился. Уууу. Вот это вышло удачно. Я забыл, как, кстати, оружие на QE, я так что я сдох. А, типа, последнюю тычку только на перекатах, так. Я такой слабый, это пиздец. Ой, я его убил. Я такой файл, ебаный, это пиздец. А, у меня, типа, сейчас полно килеть будет, да? Ну да. Не получится, друг. Так вот, так первый фражек так давай. О а чем мы прячемся-то? Сейчас как выдоны тебя мне спину, дадут тут напастят. чудик ебучий. А ты уже отхилился, ну давай. Я такой, блин. А? Так второй фраг, я умею считать, кстати, до двух, это мой предел. Ага, чё тут спрятался. Давай. А, вон еще чел. А, он убегает. Он бугает. Значит, у него мало хпшек. Это хороший повод дать ему пизды. Вот так вот. Так. Ну. Мне очень нравятся ты. такие коты. Это ошибочка, друг. Это моя ошибочка, друг сидит, торопит даже настигнуть а у ябищу стырли это вообще я ли умер как -то. я обязательно я тебя обязательно убил так